<связывая> <связывая> не пугайся. А я шел в сторону светофора, увидел тебя. И? Да вот. Не знаю, у тебя такая походка была сексуальная. Походка? Да, вот я... это очень необычно. Да, захотел тебе подойти. Меня Пьер зовут. Надежда. Надежда. Фамилия моя Вудман, может, слышала, не знаю. Нет. Пьер Вудман. Когда не слышал? Видео сама не видела? Нет. А хочешь увидеть? Ну, окей, что... ну, okay, да. Давай знаешь как сделаем. Я запишу твой номер, я тебе наберу, а я тебе покажу мои видео. А если я быстрее найду их где-нибудь? Ну можешь, без разницы. Но все равно я же хочу твое мнение узнать. Ладно, хорошо. У тебя карие глаза? Зеленые. Зеленые карие. Говори. 8,93. Окей. Еще раз как тебя зовут? Надежда. Да, Надежда умирает последней. Да, ладно. Да, беги, да. дай опять. Пока. Постой, <свеч> у тебя милая косичка. <свеч> вот, и что подойти? Оказалось, что и щечки тоже миленькие <свеч> с ямочками. Тебя как зовут? Олеся. Марат. Очень. <свеч> Не узнаешь? Запугали меня. Ты меня не узнаешь? Нет. Да реально. Ты что? Как ты меня не узнаешь? Нет. Не, на самом деле незнакомый. Ну так смотришь, как будто бы хочешь меня узнать. Устро... <с>... Ну, может, знакомый. Так смотришь просто. Я просто очень земленака. <с>... Да? Почему? Так, Такому резкому парку. А, ну не знаю. Сам удивлен. <с>... Как так вышло? Я бы с тобой увиделся. Давай, запиши твой номер. Наберу тебя, и мы с тобой договоримся, можно доброго правишь. Девятьсот семнадцать это же не местный надо Правильно набрала? Тебе... А что это там? Можно посмотреть? Дева. Дева. Ты дева. Да, я дева. А я козел. Кто? Козерог. Что-то не идет гудок. Странно. Я здесь, я Может быть. Да. Пошел? Угу. Олеся. Да. Ну, запишу Мара. Угу. Я тоже запишу Олеся. Я через А Олеся. я как раз так и начал. Олеся... Где Нет. Хотя на вам... языке, на языке крутится, да? напишу ямочки. А то, ну, невозможно не обратить внимание. Ладненько, я побежал. Иди сюда. А, хорошего вечера тебе. Спасибо. Все, Союз. все это наберу. Пока. Как видите, с девушками знакомство не так трудно. Кстати, парни, приходите на ближайший бесплатный мастер-класс. Там мы расскажем не только про знакомство, но и про все стадии соблазнения. Спасибо за просмотр. С вами был Марат. Пока. Ты сколько еще будешь? Здесь? Да. Здесь я буду до 7, а потом я убегаю. Куда? Там не убегают.